Здорово, Apple Finder микрофона! Продолжаем неделю опыта использования на моем канале. И если ты вдруг не знаешь, что это такое, ну мало ли ты подписчик новый, то рекомендую тебе посмотреть вот это вот видео. Там я подробно рассказывал о том, что я буду делать на этой и следующей неделях, на своем канале. Сегодня поговорим с тобой об iPad mini третьего поколения, хороший ли этот девайс, стоит ли его приобретать в 2017 году. Я прекрасно понимаю, что тебе вообще по барабану на то, что в отличие от своего предшественника iPad mini второго поколения, эта самая версия отличается лишь наличием в линейке с золотой модификации, а также сканером отпечатка пальца и в принципе все. Касаемо производительности. Здесь история ровно такая же как с Apple Watch первого поколения с iPhone 4s, с iPhone 5. На iOS 8 этот планшет работал просто великолепно, то есть летало абсолютно все, начиная с самых каких-то простых приложений типа соцсетей ВКонтакте, Твиттера, Ютуб и заканчивая какими-нибудь высокопроизводительными играми типа GTA San Andreas и пару каких-то, опять же, 3D экшенов и прочего-прочего. Сейчас же с релизом iOS 10 планшет по производительности немножечко загнулся, но, опять же, для каких-то повседневных стандартных задач, например, скроллинга ленты в ВК, Инстаграм, Twitter. Опять же, просмотры видео в Full HD 1080p, если ты не знаешь вдруг на YouTube. Этого планшета тебе хватит вообще просто с ног до головы. Касаемо игр, чтобы ты и твои друзья понимали, ну вот, к сожалению, iPad mini третьего поколения вообще ни разу не игровой планшет. Ну вот так вот случилось. Однако, если попробовать гейминг на этом планшете и установить все настройки графики на какие-нибудь средние или вообще, скажем, низкие показатели, то, в принципе, я думаю, что на этом планшете как-то более-менее играть можно. Каким образом я пользовал свой iPad Mini третьего поколения? Изначально э, на iOS 8 или iOS 9, я уже точно говоря не помню, я выполнял какие-то опять же простенькие задачи, но в основном этот планшет мне нужен был для монтажа роликов, потому что на то время MacBook у, у меня не был у меня был какой-то э, странный Windows ноутбук, который не тянул монтаж вообще никоим образом. iPad справлялся с этой задачей, ну, более-менее. У меня еще даже микрофона тогда никакого стандартного не было, я записывал звук с микрофона, который был у EarPods, и это, блин, было настолько забавно, не суть. И, в принципе, я тебе могу сказать, что этот планшет со своей задачей справлялся на отлично. С релизом iOS 10, ну да, здесь планы все равно сохранилась но как-то эм, работал он раньше, года так два назад, намного лучше. Если же установить iOS 11 на iPad mini третьего поколения, то это будет равносильно тому, что самому себе вставить палки в колеса, если ты едешь на велосипеде, к примеру, выполнять задачи какие-либо даже повседневные, простые на этом планшете на самой-самой последней версии iOS, к сожалению, невозможно, что касаемо десятки, ну все более-менее приемлемо и даже можно этим планшетом пользоваться. Кстати, немного об основной камере, а точнее о стеклышке, которая защищает матрицу или что там такое. В общем, при поездке из одного населенного пункта в другой я закинул свой iPad mini третьего поколения за ненадобностью на всего лишь каких-то пару часиков в задний карман сети кресла водителя. У меня iPad, чтобы ты понимал, был вот в таком вот толщенном чехле, бронебойном, и через какое-то время, когда я прибыл в пункт назначения, господи, как будто фильм какой-то рассказываю, не суть, то я обнаружил по приезде, что это самое стеклышко, оно треснуло. Я даже не понимаю, каким образом, причем никаких либо предметов острых, колющих, режущих в этом самом кармашке сидения водителя не было, и когда я увидел вот это вот, мне стало, честно говоря, немного Грустно, потому что иногда я все-таки совершал какие-то фото и видеоснимки на свой планшет. Поэтому, если у тебя iPad mini 2 либо же 3 поколения, то будь осторожен, чтобы такая же фигня не постигла и тебя. Касаемо автономности в использовании, и уж тем более в покупке планшета, это также является довольно ключевым аргументом в выборе планшетного компьютера. В принципе, я могу сказать, что iPad mini 3 поколения держит зарядку спустя насколько получается. Двух с половиной лет активного, почти активного использования на довольно, опять же, хорошем уровне. Батареечка, я думаю, не сильно здесь сносилась, но три дня в каком-то более-менее размеренном режиме использования этот планшет вытягивает просто на ура. Конечно, зарядку можно посадить и за один день, если тупо сидеть и играть в какие-то высокопроизводительные игры на средних настройках графики, но в целом держит зарядочку планшета неплохо, поэтому с этим у тебя и твоих друзей, если ты соберешься приобретать этот планшет, точно не будет. Итак, мы подошли к самому главному кульминации нашего с тобой ролика. Стоит ли покупать iPad mini третьего поколения в 2017 году? Знаешь, скорее всего, я скажу тебе нет, поскольку лучше взять iPad mini четвертого поколения. Опять же, если у тебя бюджет, к сожалению, не позволяет, я все прекрасно понимаю, то ты можешь спокойно приобрести iPad mini третьего поколения. Ну, никак не первого и уж точно не второго. Потому что, слушай, та часть действительно решают Настолько удобная вещь, что, ну вот просто молниеносно привыкаешь, молниеносно совершать покупки через тот же App Store, через тот же Apple Pay, если у тебя iPhone эту фишку поддерживает, через твой Apple IT вот эта вот вся система работает, то бери, почему бы и нет. Опять же, есть довольно-таки большое количество интересных решений от Apple на данный момент. iPad Air второго поколения, iPad 2017 года. Все эти планшеты стоят в принципе недорого, в районе 20 тысяч рублей. Опять же, если тебе нужен Маленький компактный планшет, я тебе серьезно говорю, лучше бери iPad mini 4 поколения, там 2 гигабайта оперативной памяти, он будет побыстрее, помощнее и прослушать тебе гораздо дольше, нежели чем iPad мини 3 поколения, который сейчас уже на iOS 11 трясется как старик какой-то неимоверный, и это блин действительно печально. Вот поэтому какая-то вот такая вот история. На сегодня это все. Обязательно делись этим видео со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. А также не забывай подписаться на канал, поставить лайк этому видео и обязательно нажимай на колокольчик, для того, чтобы не пропустить самые последние и годные ролики канала Apple Finder. До скорого. Пока.